Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. приветствую вас на пятом уроке тренинга «Партнерские продажи для новичков». Сейчас я бы, конечно, этот тренинг назвал проще "Интернет продажи для новичков», потому что абсолютно неважно, что вы будете продавать, чужие товары и услуги, либо свои. Техники и методики продаж, они абсолютно одинаковые. Пятый урок является заключительным для базовой версии этого тренинга, версии, которая проходит на платформе Just Click. вот В тестовой группе нас 51 человек уже учится. Полная версия этого тренинга находится в нашем тренинговом центре. Доступна всем участникам тренингового центра, даже тем, кто просто оплатил там первый вступительный взнос. В тренинговом центре у нас находятся тренинги по источникам трафика. То есть лежат сейчас три тренинга по YouTube, тренинг по скайпу в тренинге трафик менеджер находится несколько отдельных уроков по различным социальным сетям Значит, будут добавляться новые тренинги по платным методам рекламы контекстная тизерная таргетинговая реклама будет добавлен в ближайшее время тренинг по Вайберу, тренинг по WhatsApp, опять же тренинг по платной рекламе в Google AdWords, видеорекламе. После изучения этих тренингов вы можете использовать данные источники трафика для партнерских, либо для каких-то своих продаж. В тренинге по продажам будет появляться небольшой урок, который будет рассказывать, как использовать новый источник трафика для продаж. И тренинг будет развиваться. Но еще раз повторюсь, он доступен всем, кто подключен к нашему тренинговому центру. Значит, Что же у нас будет на пятом уроке в базовой версии? Мы поговорим о платных методах рекламы. Подавляющее большинство людей, которые занимаются продажами, особенно те люди, которые масштабируют свой бизнес, которые хотят выйти на качественно новый уровень, они используют платные методы рекламы, платные методы привлечения трафика. Почему? Ну, если вы задаете такой вопрос, значит вы ну, не очень тщательно или честно проходили уроки нашего тренинга. А может быть вы вообще начали смотреть этот тренинг? с пятой с пятого урока но тогда вот специально для вас я кратенько расскажу почему же используются наиболее массово платные способы привлечения трафика в продажах то есть, если у вас нет своих баз, нет своей клиентской базы по которой вы можете продавать вы используете клиентскую базу популярных ресурсов тех же самых социальных сетей тех же самых форумов, каких-то популярных блогов, доски, объявления. То есть все интернет-ресурсы, которые собирают вокруг себя людей, вы эти ресурсы можете использовать для продаж. Причем в большинстве случаев вы можете использовать их абсолютно бесплатно. Я вам рассказал о двух способах продаж. Первый способ это способ эксперта, способ когда вы как бы ничего не продаете, вы просто привлекаете внимание к себе, пишите умные комментарии как, с какой-то интригой, да? и люди сами начинают вас задавать вопросы, вас спросить, пожалуйста, там, продайте нам что-то, либо с большим успехом покупают по вашим реферальным ссылкам, если вы их выложили, например, на своей страничке в социальной сети. Но именно так это работает. Но это тяжелый труд. Тяжелый труд и стать экспертом можно только в том случае, если вы разбираетесь в этой нише. Вот только поэтому я и говорил, ребята, выбирайте товары, которые вы знаете. Вам будет легче их продавать. Потому что продавать, используя бесплатные способы не зная продукта очень сложно второй способ который я вам рассказал это так называемые активные продажи когда вы сами что-то каждому встречному поперечному из вашего аватара клиентов предлагаете купить, то есть рассылаете сообщения, размещаете рекламные посты, то есть это так называемые активные продажи. Такой способ мне всегда ассоциируется с ребятами и девчонками, которые стоят на оживленных местах ну, в нашем городе и всем проходящим двери, межкомнатные двери, люди продают. Как вы понимаете, это очень тяжелая работа. Работа с людьми она никогда легкой не бывает, то есть, вам всегда что-то в ответ идет, чаще всего не очень приятное, но это тяжелая работа, которую нужно выполнять долго и ежедневно. И если вам эта работа не нравится, то есть если вы не получаете кайф вот от этих своих коммерческих предложений, если все это делаете через силу, у вас не получится. Особенно не получится в том случае, если вы каждый раз забегаете в личный кабинет и смотрите, а сделали вы продажу или не сделали. Практически всегда тупиковый путь, он всегда приводит к одному. То есть через какое-то время энтузиазм человека спадает и он перестает работать. Потому что все-таки большинство людей привыкли работать за зарплату. То есть если я что-то делаю, я же каждый день там рассылаю сообщения, там предлагаю межкомнатные двери. Почему мне не платят? Не платят по одной простой причине, потому что вы не наемный работник, вы вошли в бизнес. А в бизнесе можно получить, а можно не получить. Но в любом случае вы получаете самое главное, вы получаете опыт. Опыт в продажах ⁇ это самое важное. То есть не думайте, что вот эта ваша работа ⁇ это слив вашего времени впустую. Нет. Не относитесь к выполняемым вами действиям именно с такой точки зрения. То есть ничего хорошего не будет. Как я уже говорил, лучше смотрите на статистику ваших переходов. То есть если переходы идут по вашей реферальной ссылке, значит, ребят, вы все делаете верно. и у вас будет результат. То есть основная задача этого тренинга, чтобы вы поняли, как это работает, и получили уверенность. Уверенность, когда вы достигнете результата, сделаете реальные продажи, она у вас перейдет в веру. И люди, которые начинают именно вот в продажах снизов, вот когда они прошли вот всю вот эту вот рутину прочувствовали на себе им всегда легче перейти к следующему шагу к платным продажам если вы готовы переходить к платным методам рекламы мне хотелось чтобы у вас не было никаких иллюзий по поводу платным методом рекламы потому что очень многие люди у которых не получилась методика продаж бесплатно вот кому, например очень не нравится этот рутинный труд даже если вы используете какие-то средства автоматизации, вот смотрите, у меня сейчас тут робот ходит, да, а я тут что-то чем-то другим занимаюсь. То есть я сейчас продаю. То есть если вам не нравится, если вы не получили результата от бесплатных способов продаж, то очень большая вероятность, что и с платными методами у вас может не получиться, потому что вы от них ждете чего-то сказочного. А сказочного в платных методах рекламы нет. Вот люди, которые пытаются продавать бесплатно, да, использовать те простые способы продаж, а согласитесь, они простые. И многим кажется, ну раз так просто, это не может работать. Я вам говорю совершенно по-другому. Вот работает только то, что просто. В продажах нет ничего сложного. Нужно каждый день долго и нудно продавать. И, конечно, пытаться от этого еще какой-то кайф получить. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы не обольщались по поводу платных способов рекламы особенно на начальном этапе. Потому что что вам дают любые платные способы рекламы? Они вам дают по большому счету только одно. То есть ваше коммерческое предложение сразу же увидит много людей. То есть вам не нужно его раскидывать, оно сразу же появится, его увидит большая аудитория. Чтобы было понятно, вот я сейчас хожу по району да расклеиваю объявления да. у меня есть деньги я там решил теперь нанять какую то компанию которая бы все это сделала я им плачу деньги и они мне например в течение одного дня заклеивают весь район моими рекламными объявлениями да. если у меня есть побольше денег они еще расклеют большие баннеры на видных местах вот только за это вы заплатили за то, что ваше объявление сразу увидит много людей. То есть вам не нужно тратить вот свое время на размещение этого объявления. Но не более. И все. Никто вам никогда не даст гарантии в том, что после вот этого размещения объявлений у вас пойдут продажи. Вот Очень смешно если не сказать по другому смотрятся претензии людей которые пишут там службы техподдержки яндекс директ это система очень популярной платной рекламы да то есть верните мои деньги то есть я вложил их в рекламную кампанию а ничего не продал то что я сейчас говорю это это не вымысел потому что у меня был целый месяц общения не с яндекс директом а с google adwords с техподдержкой. но ну, люди там близкие вот и то что я вам сейчас сказал это довольно типичная ситуация вы заплатили деньги только за то что ваше объявление увидели Продажи с платного объявления пойдут только в одном случае, если вы все сделали верно. Причем, если вы обратились к исполнителю некачественному, то ваши объявления могут даже и не разместить, либо разместить не в полном объеме. То есть вы тоже должны об этом знать. Выбор исполнителя в платной рекламе это тоже очень важно. Очень важный момент, если вы хотите, чтобы ваша платная реклама работала, это, естественно, качество вашего рекламного объявления. Вот то, что вы написали, то есть ваше коммерческое предложение должно быть качественным, заманчивым. Сразу же сделать это для новичков очень сложно. То есть, если вы сразу начинаете с платных методов рекламы, то есть вы ни разу еще не тестировали, не кидали живым людям свои коммерческие предложения, не видели, как они на это отвечают в реальном времени, то есть вы не работали вот на том начальном этапе, где тяжело и трудно. Вот если вы не протестировали свое рекламное предложение, то есть не знаете, что нужно вашим потенциальным клиентам, то написать качественное рекламное объявление будет очень сложно. И естественно, когда вы заплатили деньги, оно у вас сразу же везде появилось, оно у вас не будет работать. То есть по большому счету вы выкинули деньги, когда вы Работайте руками, кидаете свои сообщения, видите, как люди вам отвечают, вы можете уже подкорректировать свое сообщение, конечно, если вы относитесь к продажам творчески, а не как кролик на барабане. Очень важна эффективность платной рекламы, если вы правильно разместили, в нужных местах разместили свое коммерческое предложение, то есть вы знаете, где водится ваш клиент, опять же. Сразу, вот с нуля, сделать это тяжело, если у вас за плечами нет опыта работы, вы не тестировали там различные группы, то есть вы даже не представляете, где могут быть ваши клиенты. Тогда вот так рекламироваться на всех, это сливать просто деньги, что делается очень часто. Ну и конечно, очень такой важный момент, связанный с платной рекламой, это количество размещений сколько вы смогли разместить рекламных сообщений. Потому что если вы сделали какую-то небольшую платную рекламу, там где-то вот, -вот, вот на столешке, то она чаще всего у вас и не работает. То есть крайне мало людей ее видели, плюс некачественно написанное сообщение, неправильно выбранное место и все получается, что вы просто слили деньги. Может быть, даже не такие большие, но все равно они у вас слились. Поэтому, друзья, если вы хотите заниматься платной рекламой, вот следующее видео, в котором я буду рассказывать уже конкретно, как это все делается, пожалуйста, смотрите только в одном случае, если у вас есть деньги не на одну рекламную кампанию, а хотя бы на 5-6. Вот такое на такое количество рекламных кампаний нужно выходить, даже на первом этапе. Почему? Потому что... Только 5-6 компаний дадут вам какой-то результат. Однозначно какие-то компании сольются, однозначно какие-то компании выйдут там в ноль. Но какие-то компании, если вы все правильно будете делать по той методике, которую я вам расскажу, она у вас, они у вас выстрелят. Сделав одну-две компании, нельзя что-то чаще всего заработать. Но если, конечно, вам чертовски не повезло. Вот о везении, э, всегда присутствует в продаже. В этом, в этом уроке я вам расскажу о платном методе, об одном платном методе. Почему только об одном? Дело в том, что ну, меня лично всегда напрягает, когда в каких-то тренингах, ну, чаще всего арбитраж трафика, там, или SPA, что-то там 2 и так далее с нулями. Начинают рассказывать новичкам, то есть людям, которые не могут даже зарегистрироваться в Одноклассниках, там, не могут самостоятельно разобраться с каким-то сайтом. Начинают рассказывать о платных методах рекламы, которые требуют настройки. Я считаю, что это, мягко говоря, неправильно. Потому что на начальном этапе нужно пользоваться теми способами рекламы, которые все-таки от вас не требуют никакой настройки. И это единственный способ, это рассылки. То есть вот я вам в этом пятом уроке расскажу о рассылках. То есть все, что вам нужно будет сделать и вашего опыта хватит, если вы, конечно, честно проходили этот тренинг, вам нужно будет выбрать человека, который вам будет делать рассылку. Договориться с ним по деньгам, да, отправить ему ваше рекламное сообщение да, и заплатить деньги. И самое главное, это сделать, конечно, статистику после проведения этой рассылки. Вот если вы занимаетесь бесплатными методами продаж, делаете вы статистику или не делаете, это ваше личное дело. Особенно, ну, если вам это нравится, вот мне, например, нравится продавать, да, я могу на это выделять столько времени, сколько я хочу. А вот статистикой мне не нравится заниматься. Ну вот анализы и так далее. То есть у меня анализ только один. Была продажа, значит нормально. Не было продажи, это ненормально. <laughs> вот. Это неправильная статистика. Я понимаю, что я нарушаю очень важный момент, который не позволяет людям выходить на другой этап в продажах. То есть, если вы не ведете аналитику, если вы не смотрите, сколько вы потратили, сколько вы получили, откуда у вас приходят люди, то есть не ведете статистику своих рекламных кампаний, то это никогда вам не позволит выйти на деньги, на хорошие деньги. Вот для меня как бы деньги не является критерием успешности. Да? Я считаю, что нужно заниматься только тем, что, чем нравится. Ради денег я мало чего могу делать. Но если вы хотите стать грамотным продавцом без аналитики, без статистики, особенно в платных способах рекламы, ну никак. Значит, мы с вами в этом курсе будем делать элементарную статистику, но с этого хотя бы можно начать. Я вам не буду рассказывать ни о каких ну, несложных, но все-таки требующих какой-то подготовки, там, методиках там, подключения Яндекс-Метрики, той же самое и так далее. Потому что нам технически это будет сложно сделать, потому что у нас нет хостинга. У кого он есть, это сделать несложно. Возможно, в бонусных уроках я даже запишу какой-нибудь ролик. Для нас нужно будет пройтись по простой схеме платной рекламы. Находим человека, я расскажу, по каким критериям должен быть оценен этот человек. Договариваемся с ним. Я вам даже дам несколько текстов писем, которые можно писать. Ну, не рекомендую вам их дублировать, то здесь можно что угодно писать, но главное вот в этом ключе. Да? Примерно сориентируемся, сколько стоят эти услуги, да? чтобы вы могли прикинуть, сколько вам потребуется денег. Я сразу хочу сказать, где-то от 6 тысяч вам потребуется, чтобы провести несколько рекламных акций. И как проводить с моей точки зрения вот такую вот элементарно статистику. Причем очень было бы неплохо, если бы вы своей статистикой делились в нашей группе. Потому что это всем поможет. Вот ваши кейсы, что у вас продается и статистика, у кого и за сколько вы заказывали рекламу, это будет тоже очень хорошо для вот всего вот нашего тренинга. То есть вы можете использовать опыт других. А опыт других, которые занимаются тем же самым это очень важно. И обязательно я вам расскажу, ну, какие могут быть подводные камни вот в этой даже простой схеме, потому что сейчас в интернете очень много людей, которые, ну, мягко говоря, некачественные исполнители. Да, я, как тот пример, да, вы заплатили деньги за расклейку объявлений, да, а ваши все объявления просто взяли, в большинстве случаев выкинули в мусорку, да, а там 2-3 где-то расклеили. Вот чтобы нам не попасться на таких людей, я вам дам некоторые алгоритмы анализа. Вот на этом такой вводный урок, который, надеюсь, рассеял какие-то представления о платных методах рекламы, я закончил. Во второй части я буду рассказывать, как технически делается рассылка. Вот еще раз говорю, смотреть этот урок нужно только тем, у кого есть честно заработанные от тысяч рублей. Благодарю. Значит, в нашей группе выложена информация по скайп-консультациям. Пожалуйста, заходите, читайте все наши ресурсы. А вот наша табличка, связанная со скайп-консультациями. Вот Вчера я ее выложил, пока еще никто не записался. Как это все делается, написано в заголовке этой таблицы. Так, друзья, на этом первая часть закончена. Я не прощаюсь. Жду тех, кто заработал деньги на второй части. Всем спасибо.